Наш мир — это всего лишь один сплошный ад. Все люди в нем жестокие и эгоистичные. Постоянно. Именно мы разводим войны, уничтожая столько невинных жизней. Именно мы радуемся чужому несчастью. Именно мы не думаем о чувствах других. Мы никогда не признаем свою неправоту. Один умный человек сказал когда-то, на сегодня необходимо признать, что жизнь — это лишь бессмысленная борьба друг с другом. Борьба за право осуществлять влияние на окружающую действительность. Эгоизм на протяжении истории и в современных условиях является главным мотивом деятельности человека. А это лишь приводит к борьбе, в которой нет однозначных победителей и побежденных. Эгоизм порождает зависимого человека. Я ненавижу этот мир, и каждое существо, что находится в нем — Попытки от тех тварей сломить меня, скорее сломают их самих. Попытки отвести меня вокруг пальца безнадежны. Я никогда не влюблюсь, так как считаю, что это причинит лишь боль и хлопот. Мне не нужна забота кого-либо. Зачем? Это не воздух, пища или жилье. Какой в этом смысл? моя милочка. А у меня для тебя хорошие новости. Ммм, mm, неужели? Что же за новости, моя дорогая няня? Меня, наконец, не будут держать заперти в этой комнате? Мои родители решили хоть раз в жизни навестить меня? Mm, нет, тогда это меня не интересует. Кристель, послушай же меня. Дорогая, это правда очень важно, по крайней мере для меня. Ах, Кристель, ну не будь ты такой эгоистичный. Я слушаю. Одна моя знакомая попросила меня посидеть с одной девочкой. Она немного младше тебя, но понимаешь, у меня просто не было другого выхода. Но ну, не могла же я ей отказать. И я думаю, что это хороший шанс для тебя обрести друзей. Я ненавижу детей, ты же знаешь это. В любом случае, я уже согласилась. Мне очень жаль, Кристель, но тебе придется потерпеть. Взрослые такие логичные, когда они желают что-то обсудить с детьми, все все равно сходится к тому, что должно быть так, как решают они. Блин, зачем тогда что-то обсуждать? А, -а, -а, -а. а ты хотела бы изменить этот мир? А? Кто ты, черт возьми? Мое имя тебе знать не обязательно, дорогуша. Но признай, ты желаешь знать не кто я, а зачем я здесь. Так соизволь ответить хотя бы на один вопрос. Кто ты, черт побери? Если бы у тебя была возможность изменить мир, сделать все так, как ты желаешь. Ты была бы готова заплатить за это все, что угодно? По сути, да, но у меня не так уж и много денег. Да вообще, что за бред? У меня к тебе есть одно скромное предложение. И мне ничего не нужно взамен, моя дорогая Кристель. О чем ты? В этом бутыльке находится магия. Магия, с помощью которой ты можешь исполнить любое свое желание, сделать счастливым кого угодно, изменить мир как угодно. Магия способна на все, даже убить человека. Но все это лишь с одним условием. К каким? Когда магия в этом бутылке закончится, ты умрешь? Что за бред? Это... это надувательство! Вовсе нет. Если ты завладеешь этим бутыльком, то ты станешь, грубо говоря, участью. если магия закончится, закончится твоя жизнь. Так что, ну... Ты все еще готов пойти на такое? Меня до тошноты раздражает этот мир. Если... Даже если я умру, от этого мне станет только лучше. Что ж, хорошо. Тогда эта магия принадлежит тебе. Используй ее самому. Нет, не слишком страшно. Кто там шумит за дверью? А ты еще кто? А, я, а, а, ми, ми, меня зовут Сири. Эм, Сири? <свист> Спасибо. <свист> Итак, как я понимаю, тебя зовут Сири. Что ты можешь рассказать о себе? Ну, мне восемь лет. Господи, за что мне доверили это дитя? Мне нравится играть в мягкие игрушки. Мягкие игрушки? У меня что-то подобное было. <систит> uh -huh. Давай поступим так. Я дам тебе игрушки. Ты будешь с ними играть, а я заниматься своим делом. Хорошо? Uh -huh. И давай не будем мешать друг другу. Хорошо. Понятно. Хорошо. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Интересно, может, об этой штуке сказано Хватит немного в книгах? Кристель! Тебя ведь зовут Кристель, да? А, чего тебе? Мы же договорились не мешать друг другу! Я хотел задать вопрос, ну, может быть, мы... Вместе, ну, поиграть и все такое? Дорогая Сирия, мне кажется, я ясно выразилась. Прости. Привет Меня... Меня зовут Сири А тебя? М -м, ясно, очень приятно познакомиться с тобой, Сноуи Тебе одиноко? М -м, понимаю, понимаю Нелегко тебе, наверное М -м. Давай вместе найдем тебе друга Смотри Похоже, ему одиноко у меня идея, а давайте вы подружитесь. Привет, это Сноуи. А ты кто? Угу. Очень приятно познакомиться, Рози. Я думаю, вы подружитесь. Наивность. С какой стати они могут так легко подружиться? Мы же сказали, что не будем друг другу мешать. Да что ты понимаешь, Это, это глупо. Нельзя вот так просто найти друзей. Они же могут просто не подходить друг к другу. Ну и что? Вообще-то помогать кому-то это не так уж и плохо. Знаешь ли, приятно видеть улыбки на лице других. Не все такие плохие, как ты думаешь. И тем более, лучше уж пытаться хоть что-то делать вместо того, чтобы сидеть в одиночестве. Одиночество ужасно, оно разрывает изнутри. Но почему, если у тебя никого нет, ты должен вешать руки, когда ты можешь хоть что-то сделать? Конечно же, то, чего ты так желаешь, просто так и с неба не упадет. Прекрати. Ты еще слишком маленькая, чтобы это понять. Тем более, кто будет помогать другим? Те, кому приятно, когда другие счастливы и рады. Смешно. Таких людей не существует. Почему ты так думаешь? Почему в мире не может оказаться хотя бы одного такого доброго человека? Получается, если есть какие-то схожести, например, люди из одной страны, и, допустим, большая часть этих людей преступники, неужели, неужели и та часть, которая на самом деле ничего не сделала, тоже является... Думаешь, что хочешь. Ты ничего не понимаешь в одиночестве. У тебя, скорее всего, есть друзья. У меня никого нет. То есть, моя матушка умерла от тяжелой болезни. Поэтому за мной сейчас присматривает мой дедушка и отец. Из-за того, что мы... Мы богаты, скажем так. Меня... Меня недолюбливают в школе. Из-за этого? Разве не должно быть наоборот? Ну, мной пользуются, но я не могу найти хороших друзей. Но это не значит, что я сдамся. Просто, Просто если я ничего не сделаю, то точно проведу жизнь в одиночестве. А я это не хочу. Это слишком больно. Разве ты так не считаешь? Ты права. Я тоже так считаю.